Всем привет! Вы на канале «Бизнес как есть». Сегодня у нас на обзоре New Millennium LTD. Компания работает в интернете с 2011 года. Компания дает людям возможность зарабатывать промежуточные выплаты путем элементов, встроенных в компанию элементы матричного маркетинга. Матричный маркетинг. Ну, что, что, например, я о нем знаю? Это единственный маркетинг, который работает, работает исключительно хорошо, если, конечно, в компании есть продукт. В New Millennium продукт недвижимости, все, что с ней связано. Также компания предоставляет промежуточные выплаты. То есть, приобретая сертификат, либо заходя на программу «Евробит», при минимальном вложении 170 долларов, приведя двух партнеров в компанию, вы зарабатываете 300 долларов. Ну и далее 1000 долларов, 3000 долларов, 14400 долларов, 96000 долларов и 128000 долларов. И также, что самое интересное, в компании, благодаря матричному маркетингу, опять же, присутствует реинвест то есть что такое реинвест да? а вы приведя двух партнеров выйдя в последующем то есть но ну, это в короткий срок вы выходите на стол евробит в 1000 долларов где у вас включаются реинвесты то есть ваши партнеры работают вам компания постоянно начисляет по 300 долларов идя выше у вас также работает реинвест в 14 400 долларов и в 96 тысяч долларов. Ну, скажем так, неплохой пассивный доход, но опять-таки, скажу так, при работе, да, то есть, что доказывает, что компания не хайп, и здесь как потопаешь, так и полопаешь. Также хочется отметить, почему в короткий срок партнеры выходят на высокий уровень дохода. Требование компании привести двух партнеров. Матричный маркетинг компании построен так, что при минимальном приведенном количестве людей, это всего два человека, вы выходите на высокий уровень дохода. Матричный проект в компании компании, запатентован также в компании работает бонусно-накопительная программа благодаря которой в короткие сроки максимум в год у вас появляется возможность приобрести жилье так ли это мы узнаем в конце ролика а сейчас для начала давайте послушаем что говорит партнер работающий в этой компании Международная компания New Millennium Center LTD, зарегистрированная 24 марта 2011 года, о чем свидетельствует сертификат за номером 088-609 в Республике Сейшелы. Президентом компании является успешный бизнесмен, человек, который имеет огромный опыт инвестирования в недвижимость, Альфред Виктор Брюстер. Данный сертификат, если внимательно рассмотреть, имеет штамп «Апостель». Он ставится на оригиналы и копии документов. Это официальный метод легализации документов для того, чтобы подтвердить их законную и юридическую силу в иностранных государствах, признающих такую форму легализации. «Апостель» не требует иного заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государств-участников Галатской конверции 5 октября, 1961 года альяколизация документов. При регистрации в компании каждый партнер открывает себе бэк-офис. Достаточно простой в управлении, где отображаются несколько вкладок. Здесь очень просто можно отследить свое движение, свое вознаграждение. И а, с тем же одновременно данная компания позаботилась о безопасности наших с вами денег от различных каких-либо мошеннических операций. На данном примере я продемонстрирую одну из нескольких программ, которая предоставляется компании ⁇ Невелинный центр ЛТД Это программа Евробит. Она состоит из двух столов. Первый стол ⁇ это Экчайн ⁇ цепочка звеньев. Вход в данную программу составляет 170 долларов и выход 300 долларов многократно. И второй стол, это сам стол Евробит, где вход 250, выход 1000 долларов. Компания New Millennium Center LTD при регистрации каждому партнеру выдает именную карту, виртуальную именную карту New Millennium. Открывает расчетный счет каждому партнеру для удобства для работы. Ставим пальцы вверх. Ждем продолжения видео. По Миллениуму там будет две части еще как минимум. Подписываемся. Всем спасибо за просмотр.